Ну вот мы стоим на Белом. Еще раз здравствуйте. Мы на Ну, не знаю, пишется, не пишется. Ребята, пошли туда. А мы пойдем, наверное, туда. Да его не слушать совсем. Го просто офидем. Го просто фильм. Подожди, это надо было запихать. Мы сейчас с дерева заедем и поймаем, да? Но мы не торопились, мы тихонько подкрались к этому невесту. батарейка. <пит> Ты не нож, Андрейка? Вова. Не, <смех> блин, козырь. Окунь! Всем привет! Мы на Белом продолжаем пытаться что-то поймать. Погода изумительная. Но рыбы здесь нет. Здесь есть только... Закуска. Да, вот он какое прекрасное озеро. Сердцевище твое, берегите. Давай, привет. Че, слюся? Ну, вообще, с Савки вообще, вот, вообще, вообще, просто вот он... Вот, Сердцевище, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. привет. Вообще. Белого озера. Всем привет. Всем да. Всем. Светки там и Юльки, блин, Ленки, Наташки. Всем, всем, всем, всем, да, да, да, да. Зульки вообще просто, блин. Вот ну, поверьте, Зулька.